17 листопада отбудутся выборы у Палату представителей Республики Беларусь. Ты можешь стать надзиральником и на властные вочи побачить систему внутри. Независимое назирание. это. Целком законная громадская активность. Досвид в обороне права человека. Махчимость просовывать изменения. Надзиральники пройдут на вучание и отрываюсь необходимые документы. Долучайся до команды назираников. Заполняй короткую анкету по спасылке. И не зачиняй вочи на поручение.